автор методики «Иссляющий импульс это методика которая основана прежде всего на медицинских знаниях это знания анатомии физиологии бегать и спортивной медицины мне 58 лет и 69 -го года я по сути дела вот, преподаю эту методику и с точки зрения как скульптура тела формирование телесных форм но и Прежде всего, как направить к да, 5 как повысить взрывные скоростные способности мышц, как для профессиональных спортсменов, так же и для космонавтов, для домработниц, для пожилых людей, для деток ДЦП, для, для спинников, которые прикованы к инвалидному креслу, к инвалидной коляске. То есть из-за любви к людям... Я хочу просто передать эту методику и передаю, насколько это возможно, через семинары, через э, мои, по сути дела, вебинары вот, к людям. В свое время эта методика была она секретная до 1985 э, -го года, так как многие открылись неимоверные чудеса благодаря этой методике, которая состоит из пяти составляющих частей. Это открытое сердце, духовное начало, это за очень короткое время произвести генеральную уборку в нашем телесном храме. То есть наше тело, это как мы, люди, знают, что это храм Духа Святого и Души. И одна из основных тем, почему человечество болеет, наш технократический мир – Век это прежде всего гиподинамия, отсутствие двигательной активности. Так вот, физкультуры следующего импульса, о которой можно более подробно поговорить уже не только на этом ну, вебинаре, но и на последующих, она дает полную картину, почему эта методика дает больше эффект, чем занятия на самых современных тренажерах. На тех тренажерах, которые даже созданы, учитывая конституционные особенности строение костно-мышечной системы. Это очень интересно будет для каждого, кто сейчас слышит меня, потому что реально вот, ничего мощнее в этом мире нет. И мне хочется из-за любви к людям передать эту методику благодаря, опять же, этой площадке изи-бизи, с тем, чтобы все человечество оздоравливалась и получали результат. Также в эту методику входят основы правильного питания. Это лекции по питанию, которые впоследствии я тоже буду проводить. Так как все то, что вы услышите в этой серии правильного питания, вы не прочитаете книгу. Это тема, которая Изучено мною начиная тоже с 1969 года через трактаты древнегреческих врачевателей, которые изучали на чехословацком языке перепечатки древнеримских, древнеегипетских врачевателей. Также были простудированы горы литературы авторов-диетологов Средневековья и современных авторов. То есть находились противоречия, выуживалось оттуда. Все то, что работает для человека, и на собственном примере, и на сотнях, и на тысячах, и на десятках тысяч людей, это работает. Ну, а также четвертая часть этой методики, это соблюдение постов и короткие голодания, и пятая часть – это закаливание, это повышение иммунитета. То есть сегодня, как я понимаю, за это короткое время на вебинаре… Я вкратце отвечаю на ваши вопросы во всем услышанию. То, что вы сейчас вот услышали, вы можете задавать вопросы на, по любым этим темам. Поэтому Спасибо. мне бы очень хотелось связи. Спасибо огромное. Сейчас я тогда некоторые вопросы зачитаю и вам тогда задам. Друзья мои, давайте. Значит, у вас есть возможность задать вопросы. А, пока у нас звук немножечко задерживается, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть получается, вот эти методики у вас основаны на древних трудах, вы их перевели, смотрели, что работает, не работает, и в практике за все эти годы тоже применили. Правильно? То есть это и питание, и физические упражнения, и а, я также читал про вас, что у вас очень сильная методика именно дыхания, а, то есть... Вот одно из ваших интервью, смотрели кусочек вебинара, что все мы дышим неправильно. И, соответственно, вы учите, как это правильно делать. Да, по сути дела, каждое упражнение, которое выполняется по физкультуре следующего импульса, должно сопровождаться правильным вдохом и выдохом. То есть мы не просто выдыхаем воздух, мы выдыхаем воздух через сомкнутые зубы, и через сомкнутые губы, через сопротивление. И таким образом включается дыхание, внутреннее дыхание клетки, таким образом накапливается углекислота, и таким образом клетка омолаживается, исцеляется. Это как один из очень положительных побочных эффектов э, тоже физкультуры, исцеляющей Отлично, З замечательно. Так, сейчас мы ждем вопросы. Ну, честно вам могу сказать, вот нас смотрит… Э чуть меньше 300 человек, у всех просто благодарность и все в восторге, что вы будете нас учить. А, вот вопрос. А дети тоже смогут заниматься по вашим методикам? Конечно, дорогие братья и сестры, которые меня сейчас слышат. А -а -а -а. непременно, непременно каждый человек, который придет в этот мир, и те будущие родители, мамы и папы, они уже должны заниматься следующим импульсом с тем, чтобы заложить очень мощный фундамент для здоровья плодов нашей любви, для наших детей. И в свое время, когда то тех пор, пока у меня не родился сын, моему сыну 2,5 года, мне 58 лет, я разработал методику для деток. Потому что дети – это наше будущее. Это специальная программа для мальчиков и девочек, которые будут закладывать фундамент дальнейшего формирования костно-мышечной системы по женскому и мужскому типу. И тогда была программа от нуля до года, от года до трех, с трех до 5, с 5 до 7, с семи до 9. Девяти. С девятилетнего и до 137-летнего возраста – это уже… Первая ступень методики «Сляющий импульс». Но когда родился сын, Адриана, я пронаблюдал за формами, заложенными Господом, и разработал методику от нуля до месяца, от месяца до трех, с трех до шести, и с шести до двенадцати. Так же, как и для мальчиков, и для девочек. И, по сути дела, Божий божьему дать мы хотим опять же, через нашу академию, через наших сертифицированных тренеров академии передавать люди. Как передавать именно правильную технологию работы с детками? Вообще замечательно. Вот еще один тоже вопрос здесь поступил. Есть ли какие-то противопоказания вот, при работе с вашими методиками? Абсолютно нет, абсолютно нет никаких противопоказаний. Это звучит очень громко, но это правда. У нас есть просто такое золотое правило, даже можно сказать ну, бриллиантовое правило, что выполняя те или иные упражнения, прорабатывая и прокравляя те или иные мышечные группы системы, изучив траектории техники исполнения, мы никогда не доводим до фазы дискомфорта. К примеру, если у вас какие-то проблемы вследствие разрушения сустава, коксартроза, и артритом, и травмы, разрывы, связки и так далее, вы не можете поднять плечо до максимальной точки сокращения среднего или переднего пучка дельтовидной мышцы. Вы мы просто поднимаем плечо с мощным статико-динамическим напряжением, второй рукой мы создаем по всей траектории, но до соприкосновения с фазой дискомфорта. И что бы вы ни делали, если у вас там протрузии в поясничном крестовом отделе, или скорпион, и те спортсмены, которые которых там проткрузии в позвоночнике вследствие ну, всевозможных там нарушений, то мы выполняем траекторию до соприкосновения с фазой дискомфорта. Если у вас проблемы с работой почек, вы делаете восьмерку в обсаднике. если у кого-то вестибулярка начинает давать какие-то сбои, если у вас головокружение или тошнота, мы просто выполняем упражнение до фазы дискомфорта и останавливаемся, контролируя те повторения и записывая таблицу самоконтроля в то количество повторений, когда началась фаза дискомфорта. И попадая в так называемую суперкомпенсацию, сверхвосстановление спортивной терминологии, мы наблюдаем при регулярных занятиях вот эту динамику роста, выраканивания э, ну, в данный момент сложившихся проблем. Поэтому противопоказаний нет при занятиях, если очень Владимир, вопросов очень много, я так попробую сейчас их объединить в один. А, значит, смотрите, а, возможно ли использование вашей методики для восстановления и реабилитации травмы позвоночника и можно ли заниматься, например, человеку, который проходит химиотерапию, и поможет ли это человеку с ДЦП? Скажу коротко, то есть во всех случаях, независимо, еще раз, от диагнозов, то есть методика помогает, это не громкие слова, а именно во всех случаях, и в свое время, когда-то в 25 лет у меня был перелом позвоночника, когда я готовился ну, довольно серьезным соревнованиям. И благодаря этой методике, опять же, Отец Небесный восстановил меня. Уже в 90 году, в 89 году я преподавал эту методику для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, там же были детки ДЦП школе-интернате, в киевской школе-интернате, были, благодаря Господу, ослабляющие результаты. Поэтому и при всевозможных проблемах позвоночника, протрузии, грыжи, травмы, просто должен быть индивидуальный подход с коррекцией по самой нагрузке, но те же упражнения, они, по сути дела, в методике «Сталяющий импульс» не остаются. Потому что без упражнений, без локального прокравления, никакими пилюлями, никакими таблетками невозможно решить эту проблему. Только правильное глубинное прокравление ну, систем, проблематичных систем нашего организма. Ну, там вопросов просто зашкаливает. Я думаю, знаете как, дорогие друзья, все, кто смотрит наш сейчас, мы а, сможем на все вот свои вопросы получить ответ, когда будем смотреть уже непосредственно курсы. Владимир, вам огромное спасибо. Мы безумно рады и счастливы, что вы будете у нас преподавать. Безумно рады, что вы готовы будете поделиться своим многолетним опытом Спасибо еще раз, что вы с нами, ну а всем зрителям я могу сказать только одно, смотрите внимательно в расписание, когда начнутся у нас все занятия, уже непосредственно с Владимиром. От себя могу сказать, на этой неделе у нас уже начнутся первые занятия по нашему фитнес-марафону, и... В вот непосредственно несколько раз в неделю мы постепенно будем также добавлять туда и упражнения, и методики Владимира. Владимир, еще раз спасибо вам огромное. Всего вам доброго, хорошего вечера. Увидимся на ваших занятиях. Да, спасибо вам. Огромное спасибо и всем слышащим и видящим меня сейчас.